предостережение гражданам СССР с паспортами лже-государств. По вопросу распада СССР и легальности действующей власти, мы будем разбираться в правовой юридической точки зрения. Если найдутся среди читателей те, кто считает, что тот прав, кто сильнее, что приоритет СССР, то тогда остается сдаться американцам, ведь у них, самый большой военный бюджет и больше авианосцев. Те, кто за силовое решение военный переворот, могут дальше мечтать. Это не для вас. Также эта информация не касается тех, кто готов убивать соседа ради интересов буржуев, но боится защитить родину. Начнем с небольшого разъяснения. Вспомним определение о холодной войне. Холодная война – это война информационная. Народу, жертвы агрессии, так вешают лапшу на уши, что люди не понимают, что они живут в оккупированной стране. А тем временем процесс завоевания, покорения идет. Экономика нашей страны упала более чем на 50%. Даже в годы Великой Отечественной войны этот показатель не опускался ниже 32%. Фактически мы живем в оккупированной стране. Цели холодной войны достигнуты. Одни оккупанты грабят и вывозят, другие их охраняют, третьи грабеж научно облачают экономическими, политическими, историческими теориями и терминологией, а народ ничего не понимает. Четвертые одурачивают народ всякими псевдо-духовными движениями. Посмотрите, ведь не случайно в нашей стране кого только нет, и Кришнаиты, и свидетели Еговы, и адвентисты седьмого дня, и пятидесятники и баптисты, но больше всего народу посвящает Иуда, христианскую церковь, заменившую истинное православие. Секты растут, как грибы после дождя. Для чего? Чтобы отвлечь внимание народа от происходящего в реале. Это так называемые духовные тупики, пятые с Посмотритесь, Посмотрите, алкоголь ее рекой. Даже школьники на перемене пьют правильное пиво. А детсадовский возраст приучает к питью детским безалкогольным шампаном. Наркотики доступны. Дозу достать не проблема, полицаи крышуют. Не все, конечно, но есть же такие. И все делается руками наших же советчиков. Шестые развязывают гражданские войны на территории СССР. Литва, Абхазия, Приднестровье, Таджикистан, Чечня, Карабах, Донбасс, Осетия. И не видно этому конца. Поглядите, оккупацию мы обеспечиваем своими собственными руками. Не видно патрулей, они не нужны. Процесс запустили, процесс идет. Мы, граждане СССР, должны действовать строго по законам СССР. Подняты документы, законы, конституция и в доступной форме предоставлены вниманию граждан СССР для ознакомления и изучения. Либералы-демократы настойчиво рассказывают с СМИ, что они пришли к власти легитимно, что народ проявил желание, в калычках, чтобы олигархи правили государством и дают обязан соблюдать законы, которые они пишут для него, для быдя электората, вдохновленные штатовским госдепартаментом СМИ внушили народу, что эта ситуация так сложна, что в ней могут разбираться только профессиональные экономисты, юристы, аналитики и прочие ублюдки, подконтрольные буржуем. «Политика – грязное дело», – твердят они со всех сторон. «Нам СМИ запудрили мозги для понимания, Этой информационной диверсии достаточно разобраться объективно в некоторых юридических вопросах. Все, что тут изложено, написано доступным языком и приведены примеры, основанные на реальных документах. Наша страна, СССР вовсе не распалась сама собой. Беспричинно даже прыщ не выскочит на лбу. Все процессы на земле управляемы. Нашу страну целенаправленно уничтожают, разделив на 15 независимых территорий, точнее, удельных княжеств. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Туркмения, Узбекистан, Украина, Эстония. Еще удобнее справлять извне и уничтожать. Расчленяя на более мелкие легитим... нелегитимные образования: уезды Абхазия, ДНР, ЛНР, Приднестровье, Осетия, Карабах и так далее. Все происходящее после 1991 года не имеет под собой юридическую основу, в том числе и подписанное, опираясь на результаты украинского референдума, соглашение в Беловежской пуще оригинал которого никто не видел. Любое государство, обязано иметь ли основы этой территории и народ. Начнем разбираться с правовой базой, чтобы убедиться в законности расслеменния СССР и прихода к власти либерал-демократов. Начнем с территории незаконных образований, удельных княжеств и уездов. Закон СССР от 3 апреля 1990 года о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР. Статья шестая. Решение о выходе союзной республики из СССР считается принятым посредством референдума, если за него проголосовало не менее двух третей граждан. СССР постоянно проживающих на территории республики к моменту постановки вопросов о ее выходе из СССР и имеющих право голоса, согласно законодательству Союза СССР. Итоги референдума рассматривает Верховный Совет Союзной Республики. Союзной Республики, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области автономным круга и места компактного проживания национальных групп, упомянутых в части 2 статьи 3 настоящего закона. Итоги референдума рассматриваются с Верховным Советом Союзной Республики совместно с Верховным Советом Автономной Республики и соответствующими советами народных депутатов. 17 марта 1991 года на всесоюзном референдуме более 80% проголосовало за сохранение СССР. Отсюда следует, что провозглашение о распаде СССР ⁇ это явное нарушение закона. Статья 10. В случае, если по итогам референдума не принято решение о выходе Союзной Республики из СССР, Новый референдум по этому вопросу может быть проведен не ранее, чем через 10 лет с момента проведения предыдущего референдума. Так, как 17 марта 1991 года сошел референдум, на котором более 80% проголосовали за сохранение СССР, то проводить повторный референдум возможно было только не ранее, 18 марта 2001 года. Статья, 9, выход... Статья 13. Выходящая республика обязана соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также права и свободы человека, закрепленные в международных договорах, участником которых является СССР. Все помнят, как страну грабили Людям не платили зарплаты годами, появились бомжи, беспризорные дети. Страну захлестнула волна бандитских растворов. Вывод очевиден. Эта статья также не выполнена. Статья 15. Гражданам СССР, проживающим на территории выходящей республики, предоставляется право выбора гражданства, жительства и работы. Выходящая республика компенсирует все издержки, связанные с переселением граждан из пределов республики. Украина, Россия, республики Прибалтики, Среднязья и Кавказа компенсировали людям переселение, хотя бы офицерам вооруженных сил. Нет, а беженцев было миллион. Статья 16. Соответственность общепризнанными принципами и нормами международного права и международными обязательствами СССР, выходящая республика, обеспечивает гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и иные права и свободы гражданам СССР, которые остаются проживать на ее территории, без какой-либо дискриминации по признакам расы, цвета, кожи, пола, языка, религии, политических стилейных убеждений национального или социального, социального происхождения, имущественного положения и места времени рождения. Похоже, националистов это не касается. В Украине слышны возрасты «Москаляку на геляку», москалив на но ножи» и не только в Украине, а и в России, «Россия для русских», «Прибалтики чемодан воздал Россия» и так далее. Это явное нарушение прав и свобод граждан СССР. Украинский референдум или был ли мальчик? Некоторые пытаются сослаться на референдум в Украине. Во-первых, референдум одной республики не входит ни в какое сравнение с со союзным референдумом и проведение его нарушает закон СССР от 3 апреля 1990 года по порядке решения вопросов связанная с выходом Союзной Республики из СССР. Стоит Вы только что ее прочитали выше. Кроме того, и самого референдума о выходе Украины из состава СССР не было. Стоит Всеукраинский референдум про проволошение независимости Украины ведь был все уровня. 1991 року на референдум было вынесено одно питание. Чи подтверждается ви Акт проголошения независимости Украины? Текст Акту проголошения независимости Украины, що был принят Верховной Радой 24 сербца 1991 года было наведено в Выборчу на Бюллетене всеукраинский референдум про проголошение незалежности Украины. Кто-то скажет, так вот же, это оно и есть, только другими словами. Во-первых, в юриспруденции другими словами не проходит, а во-вторых, почитаем. Цитата. Акт проголошения незалежности Украины Выходячи из мертельной небезпеки, как она вышла, была над Украиной в с державным переворотом СРСР 19 серпня 1991 года. Путь был спровоцирован, и это давно доказано, да и не угрожало, да и не угрожало никому. Продолжившись, Тысячелетнюю традицию державы в Украине. Украина как государство создана в 1918 году по научению Германии, чтобы оторвать этот кусок территории Российской империи и грабить. Выходя справа на самовызначение, перед бач статутом ООН стоимшими международному, правовыми документами, действующими декларации про державный суверенитет Украины, Верховная Рада, Украинская Социалистической Республики Республика урочисто проголошу независимость Украины как створение самостоятельной украинской державы Украины. Территория Украины ей неподвижна и не В Воднение на территории Украины мает чинить Виняткова Конституция и законы Украины и акт набирает чинности в моменту его схвалы. А вот что написано в Конституции СССР. Глава 9. Союзная Советская Социалистическая Республика. Статья 76. Союзная Республика современное Советское Социалистическое государство, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик. Вне предела, указанных в статье 73 Конституции СССР, Союзная Республика самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории. Союзная Республика имеет свою конституцию, соответствующую Конституции СССР и учитывающую особенности республики, но ну и сильно акт незалежности изменил положение республики юридически, то, что принято в акте, всеукраинский референдум по проголосшение незалежности Украины, уже было прописано в Конституции СССР. Союзная республика, суверенное советское социалистическое государство, Союзная республика самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории. И если были проблемы в республике, то нужно в первую очередь винить руководство с одной республики. Более того, учредителями СССР по неоспоримому правовому факту стали коренные жители страны, граждане Союза СССР, проголосовавшие за него на всесоюзном референдуме Всенародном Вече. А союзные республики и другие автономные образования, имеющие Юридический статус на территории СССР прекратили свое существование с 21 марта 1991 года в связи с тем, что не принимали участие в голосовании ни как республики, ни как территории, ни как юридические лица и, соответственно, не стали законными учредителями Союза Советских Социалистических Республик. Более того, руководители республик совершили преступление в виде мошенничества с суверенитетом республик, которого они никогда не получали от коренного народа, по причине государственной измены чиновников, высших органов власти, которые объявили о нем о суверенитете, исключительно от своего личного имени. Таким образом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 существующие исключительно в измененным средствами массовой дезинформации в сознании людей. Отсюда следует, что есть солже Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Лусва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Тусмин, Узбекистан, Украина, Эстония, ДНР, Анадер, Приднестровье, Осетия, Карабах и так далее, у которых нет собственной территории, они незаконно оккупировали территорию СССР. Поэтому, когда к вам приходит налоговник, вы можете ему задать вопрос, на каком основании вы находитесь на территории СССР, предъявите документ. Народ или как баранов по стойлам поделили? Но может у этих независимых образований есть народ, Проверсняем, чтобы войти куда-либо. Нужно сначала выйти из прежнего места присутствия. Даже вы можете войти в зал, не выйдя из спальни. Гражданин Японии не может стать гражданином Канады, пока он не выйдет из гражданства Японии. Тогда почему граждане СССР вдруг ни с того, ни с сего, а воле какого-то чинуша слуги? по Росчерку, бюрократического пюра, стали гражданами иного образования, за которое никто не голосал. Это все равно, что президент Мексики подпишет документ, что все мексиканцы вдруг стали бразильцами. Да это еще ничего, а ведь мог бы в независимую бабушку народную республику записать. Как нас записали в РФ, независимую Украину и так далее. А какие полномочия у этих чинущих есть? Нет, конечно. Начнем с того, как лично вы приобрели гражданство СССР. Вот выписка из закона. СССР. Закон СССР о гражданстве СССР за номером 1519-1 от 23 мая 1990 года. Параграф 2. Приобретение гражданства СССР. Статья 13. Основание приобретения советского гражданства. Гражданство СССР приобретает 1. По рождению 2. В результате приемов Советского гражданства; 3. По основаниям, предусмотренным международными договорами СССР. 4. По иным основаниям, предусмотренным настоящим законам.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 приобретается по рождению. Свидетельство о рождении – это и есть ваше гражданство. Не паспорт, а свидетельство о рождении. Паспорт – это удостоверение личности. Есть такие, кто родился после ликвидации органов управления СССР, но они также являются гражданами СССР, так как родились на территории СССР. Это вы рассмотрели выше. И их родители также являются гражданами СССР. Простой пример. Если корова отелилась в свинарнике, она что, росемка родила? Теперь сложнее. Если китайцы приехали отдохнуть в Египет и там родили ребенка, он что, египтянин? Нет, конечно, он Китай. Значит, гражданином СССР является и сегодня родившийся ребенок, как и все дети после 1991 года, а свидетельства о рождении, выданные псевдокосударствами, не являются легитимными. Незаконный паспорт, свидетельства о рождении или иные документы, выдаваемые оккупантами на территории СССР манипулируя сознанием граждан СССР через СМИ, является недействительным. Фашисты во время Великой Отечественной войны тоже выдавали аусвайсы на оккупированной территории, но это не лишило граждан СССР гражданства, и они не стали гражданами Германии. В холодной войне оккупацию мы обеспечиваем своими собственными руками. Изъятие обманным мошенническим путем законного паспорта СССР классифицируется как кража и мошенничество. Вам нужно было вклеить фото на паспорт 25 или 45 лет, а у вас изъяли паспорт и выдали оккупационный аутсвальд. Граждан СССР оккупационные власти препятствуют в совершении каких-либо действий с паспортом СССР получение зарплаты, пенсии, заключение договоров купли-продажи, оформление наследства и так далее, что подпадает под уголовную статью ЕНАЦИК. Каждый гражданин СССР может самостоятельно проверить наличие своего гражданства. Так как каждый человек в СССР принимал самостоятельно решения, то он обязан был самостоятельно подать документы, о выходе из гражданства СССР и только затем стать гражданином иной страны Франции, Германии, и еще какой-то. Закон СССР от 23 мая 1990 года номер 1518.1 о гражданстве СССР статья 30. полномочия органов внутренних дел СССР Министерство внутренних дел СССР, Министерство внутренних дел СССР и Автономных республик, Управление, отделы внутренних дел Исполнительных комитетов Советах народных депутатов принимает от лиц, постоянно проживающих в СССР, заявления по вопросам советского гражданства, и вместе с необходимыми документами направляют на рассмотрение президента СССР Президиума Верховного на Совета или Высшего Государственного должны Слова лица Союза Автономной Республики, определяют принадлежность лиц, постоянно проживающих в СССР, гражданства в СССР, регистрируют утрату гражданства с постоянно проживающими на территории СССР. статья 37. Порядок подачи заявления по вопросам гражданства. Заявления по вопросам гражданства подаются соответственно имя президента СССР, Президиума Верховного Совета или Высшего государственного должностного лица союзной автономной Республики через органы внутренних дел по месту постоянного жительства заявителя. Отсюда следует, что Ваше заявление, если таковое имелось, Обязательно было быть зафиксировано в МВД по месту «Читальство». Срок хранения таких документов – 75 лет. Соответственно, вы можете обратиться в эти органы с запросом и вам ответят, что такого заявления вы не подавали, Значит, юридически вы являетесь гражданином СССР. Отсюда вызов. Вы обязаны исполнять законы СССР, начиная с под правил дорожного движения, жилищного кодекса и заканчивая конституцией. Более того, Франция не может предъявить к вам притендию по поводу того, что вы, являясь гражданином СССР, обязаны исполнять законы СССР на территории СССР. Тогда по какому праву? Эрефия, Украина, Казахстан или там Новороссия может предъявить стипендию гражданину СССР на территории СССР. Но гражданам СССР настолько задурманили телевизионную ложью головы, что они не понимают даже того, что для изменения гражданства СССР на иное. Сначала необходимо было выйти из гражданства СССР по законам СССР, которые никто не отменял и не мог изменить кроме органов управления СССР. У граждан СССР через этот морок были изъяты права на территорию, пространство, недра, гражданство и все общенародное достояние СССР. Их записали как мигрантов, которыми занимается миграционная служба. А у мигрантов прав нет. Они только имеют право передвигаться, мигрировать, по обозначенной территории. Все. Это нас, коренной народ, на своей земле обозначили мигрантами. Опираясь на этот закон, выходит, что во всех лжеобразованиях, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Литва, Латвия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Таджикистан, Украина, Эстония, ДНР, ЛНР, Приднестровье, Осетия, Карабах и так далее нет собственных граждан. Некоторые приведут довод, что и сам СССР возник неправовым путем а в результате двух революций. В 1917 году, да-да, СССР до 17 марта 1991 года не являлся легитимным, хотя и был создан большевиками в 1922 году за счет административного и силового ресурса. Но по итогам референдума, легитимацию органов власти и собственных СССР с момента выхода постановления Верховного СССР Совета от 21 марта 1991 года об итогах рефер... всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991 года, подтверждающего правовой факт Народного Водоизведения и факт вступления в законную силу результатов референдума. Таким образом, Союз Советских Социалистических Республик де-факто 17 марта 1991 года от а Дейвера 21 марта 1921 года стал единственной на планете Земля легитимной державой созданной волей заявлением народов и его населяющих. Расчленение нашей Родины – это незаконный переворот. Народ окончательно отстранили от власти. И теперь все тогдашние нынешние руководители подпадают под статью номер 64 у Уголовного кодекса «СССР – измена Родине, а злостные тянут на высшую меру». Значит, исполнять законы нелегитимной власти народ не обязан. Более того, это преступность. Но уничтожение СССР началось в 1991 году, а значительно раньше. Все началось с государственного переворота в 1953 году, убийством Сталина и ДДС. Второй крупный шаг переворота ⁇ это смена Конституции 36 года года без изменений на Конституцию. 1977 года, почитайте, сравните, в 1991 году был предпринят завершающий шаг к расчленению СССР. В власти СССР после 1953 года пришли националисты и взяточники. Когда придет время, они сбросят маски, выбросят парк билеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы Мао Новый Китай, номер 12, 1964 год. И что? Сейчас разве не уезды, не феодалы? Изучайте концепцию общественной безопасности. Это философская мировоззренческая система, разработанная еще в Едином СССР и направленная на преодоление всем человечеством, Глобального системного кризиса. Незаконная власть вынуждена признать, что все происходящее после 1991 года имеет под собой правовую основу Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 марта 1996 года No 1527. Тире-2 вд э, О юридической сети для Российской Федерации России. Результатов референдума СССР 17 марта. 1991 года по вопросу о сохранении Союза СССР. Подтверждая стремление народов России, экономической и политической интеграции с народами государств, созданных на территории Союза Советских Социалистических Республик, отвечая на многочисленные обращения субъектов Российской Федерации, учитывая результаты референдума Республики Белоруссия 14 марта 1995 года, имея целью воссоздания государственного единства народа. Союза СССР в любых неимоприемлемых формах Государственного Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет подтвердить для Российской Федерации России юридическую силу результатов референдума СССР по вопросу сохранения Союза СССР, состоявшегося на территории РСССР, 17 марта 1991 года. 2. Отметить, что должностные лица РСССР, подготовившие, подписавшие и ратифицировавшие решение о прекращении существования Союза СССР, грубо нарушили волеизъявления народов России о сохранении Союза СССР, выраженное на референдуме. СССР 19 марта 1991 года, а также в декларации 12 июня 1990 года номер 22-1 о государственном суверенитете российской Советской Федеративной Социалистической Республики, провозгласивших стремление народов России создать демократическое правовое государство в составе Обновленного Союза СССР. Подтвердить, что соглашение по созданию Содружества независимых государств от 8 декабря 1991 года, подписанное президентом РСФСР Ельциным и государственным секретарем РСФСР Бурбурисом, и не утвержденное съездом. Народным депутатом, депутат СССР, высшим органом государственной власти СССР не имела и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза СССР. 4. Исходить из того, что межгосударственные и межправительственные договоры по политическим и экономическим Оборонным и иным вопросам, заключенных в рамках соглашения о создании содружества независимых государств, сохраняют свою силу для заключивших их государств до их свободного и добровольного решения о воссоздании единства единого государства, либо до их решения о прекращении действий указанных далее. Далее статью вы можете прочесть, перейдя по ссылке в описании под видео. Благодарю за внимание.